всем привет дорогие друзья с вами канал крипто shark в этом видео мы рассмотрим проект называется нет ноды в общем это у нас совершенно новая форма консенсуса которая ранее никогда нигде не применялась это гибрид дак и я сети в общем как у нас это работает узлы это у нас то есть мастерноды, ноды работает как серверы как сеть причем каждая транзакция имеет независимую нагрузку. Когда транзакция создается, случайный узел выбирается случайным образом и генерируется хэш. То есть, чтобы вы понимали, каждая наша мастернода работает независимо. Оттуда получается, отправляется хэш каждому узлу, то есть достигая консенсуса. Также еще данные транзакции по нагрузке. Между каждым углом, точнее узлом, выполняется согласованный, как вызов идет, они между собой перенаправляют мощности, и в итоге у нас получается между каждой мастернодой где-то больше нагрузка, где-то меньше нагрузка идет, то есть интересно ловит баланс. Что еще интересного? Кстати, каждый узел э, зарабатывает 0,25 монеты каждые 10 минут в сети. Ну как по мне это уже довольно-таки неплохо, что мастерно, мастернода как бы стабильно ведет доход. Также награда уменьшается вдвое за каждый миллиард монет. То есть награда уменьшилась, по идее должна вырасти стоимость монеты. Вроде как так должно быть. Ну... Как, как правило, бывает наоборот, некоторые монеты просто потом загибается и все. Ну, здесь по крайней мере новая система, новая, скажем так, уникальная в своем роде. Довольно таки интересно получается, что каждый мастернода под разной нагрузкой работает, потом идет уменьшение награды, но ну, это как бы стандарт. Но тем не менее у нас то все работает. Также что у нас еще? У нас есть, получается, а данная фирма зарегистрирована официально в США. То есть, это не какой-нибудь фейковый левый проект. Это зарегистрированная фирма. То есть, уже имеет к себе доверие. Также здесь еще у нас будет проводиться, точнее сейчас проводится баунти, на которых можно будет заработать на определенное количество монет. Также их держать. И, в принципе, сейчас их заработать. Потом можно будет, думаю, неплохо их продать. Что у нас по техническим характеристикам? То есть миллиард монет. А, всего у нас, на ну, виду, каждый миллиард монет у нас будет уменьшение всего 10 миллиардов монет. То есть через каждый миллиард монет у нас будет а, уменьшение награды. То есть, по идее, всего у нас... В 10 раз уменьшится награда, и должна, наверное, в 10 раз вырасти цена. Ну, конечно, такое количество монет немного смущается, зачем настолько их много делать. У нас население планеты меньше. Но, тем не менее, как бы видите, это запустили, это все работает. Что у нас получается по дорожной карте? Мы не будем смотреть 2018 год, второй квартал, там третий. Будем смотреть сразу 19 год, второй квартал. То есть запуск экосистемы, первые монеты добываются, потом нас обещают сразу же публичные торги, это у нас будут биржи, посмотрим какие у нас будут интересные биржи, ну и конечно партнерские отношения в будущем, то есть будут искать больше партнеров для своей сети. Правило, когда появляются новые крупные партнеры, начинает идти памп монеты, монету начинает закупать. В принципе, я думаю, если хорошие партнерские отношения будут, то у проекта будет хорошее будущее. Давайте посмотрим команду. У нас команда получается соучредители и генеральный директор. Это у нас два человека, которые создали данный проект. Это Хадсон и Арон. Этих людей можно зайти в LinkedIn полностью, проверить, чекнуть их профиль. Ну, тем не менее, ребята не стесняются, показывают свои лица, ни от кого не пытают скрыть свою личность. То есть, они в ответе и уверены за свой проект. Плюс, они у них, их проект зарегистрирован официально в США, то есть, это будет налогообложение определенное, наверное, идти на данную разработку. То есть, полностью легальный бизнес. Что у нас э, еще, это у нас социальные сети, будет Telegram, Twitter, Discord, как я вам говорил ранее, обязательно залетайте в Дискорд, чтобы всегда быть в курсе новостей и в случае чего, когда можно купить подешевле, когда можно будет продать подороже, вы будете получать первую актуальную информацию, ну как бы получать информацию о данном проекте, но и тем самым уже делать уже выводы, покупать или продавать данную монету также часто задаваемые вопросы у нас здесь идут типа ICO не ICO ну кому интересно можете с этим ознакомиться в общем идем и далее попадаем мы на форум Bitcoin Talk как вы видите у нас это была запущена еще темка 12 декабря сейчас только все у нас заработало сейчас проект будет набирать свои обороты я считаю что как раз они все подготовились все сделали на общем зеленом фоне криптовалюты они сделают а, довольно таки неплохой хайп, неплохо заработают как разработчики так и люди которые вкладываются в данный проект ну в принципе что анонс а как анонс но кому интересно можете также почитать ознакомиться белую бумагу озвучивать не будем я Лично считаю, что это займет очень много времени. Но я думаю, вы это тоже понимаете. Как вы видите, у нас есть переводы, форма, а именно статьи на немецкий, донезийский, китайский. Так что, думаю, много интересных людей с деньгами ознакомиться с данным проектом. Что у нас еще? Вот 28 мая это у нас в Баумите. То есть в Twitter, то есть сделали где-то пост, еще что-то как-то сделали, получили монетки, засейвили их, сохранили, они у вас холдятся. И потом в будущем вы уже смотрите по бирже, как, насколько ими торговать. Я думаю, свободно здесь, если все пройдет гладко, там повыполнять все задания, пособирать монеты, посмотреть потом по курсу. Ну минимум баксов 30-50, возможно даже 100 получится на этом заработать. В принципе, как бы идея с мастернодами, э, с монетами, которые независимо как бы друг от друга там у них плавает э, мощность, то есть и тем не менее они как бы друг от друга и зависимы, постоянно в них плавающая идет довольно таки новая интересная система блокчейна, которая нигде не применялась. В принципе, я думаю, такая идея должна быть, должна работать. И в будущем она, возможно, будет где-то более развита, более открыто применяться. В принципе, проект интересен, NetNote. Я думаю, стоит инвестировать в данный проект деньги и посмотреть, что из этого получится. Но вы пока напишите свои комментарии под видео, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.